Глазки такие строит еще. Смотри, его уши подняли. Они тут за птичками смотрят у меня. Я же тут птичек кормлю. ну давайте что-нибудь с Что спать захотел, Барсик? Тоткаться. Тоткаться спать хочешь? Тоткаться. А тут как специально сила, а? они тут оба у меня сидят. Мне усят, усят, усят, усят. Я красив, я воздух и умел, а без моей грамоты не учел. Школа не патрона для котят научить нас грамоте не хотят. А теперь без грамоты нет. Без грамоты проходим далеко без грамоты. Не уйдем. не попить без грамоты, не поесть. На, ворот, на воротах номера не просить. Да я знаю, Бог просто нам пойдет 12 скоро год. Учат нас играем и пишут. Они а могут выучить ничего. Нам учиться ударим что-то лет. На коньках катаемся целый день. Мы не пишем гриферы на доске, а коньками пишем, на мы на катке. Отвечает Лодри серый кот. Мне коту с астом отвечает лозури, серый кот. Ой, папа тебя потерял. Ой, папа зовёт. Где папа-то, где? где, -то, где -то. Ой, папа, я хочу. Ой, чего они? Не... Да тут он, тут твой ребёночек, тут. Не надо на меня прыгать. Не надо на меня прыгать, я чай пью. Иди сюда я пятую часть, и опять учаешься, теперь пойдешь ко мне на плечо иди, ну. ну иди скорее, иди сюда, иди. Иди вот нам, ну, иди сюда. Иди туда, иди. Ну, прыгай на плечо мне, давай. Давай, давай. Опа. Опа. Опа. Опа. Вот так. Вот так вот. вот, так вот. А, да ты сегодня. И что это будет? Пошел птичье планет. А тот вс. А ты сидишь в зоомагазине? Магазин-то закрыт, продавец ушел, он уже, он уже трансформировался, продавец. Ты сидишь в зоомагазине, кого-то ожидаешь. Кого ты тут Ты хочешь купить? Магазин закрыт. До свидания.